Начинаем удавливать, как мы это делали во вчерашней работе. У -у -у -у. Удавливать. В процессе работы могут появиться, У -у -у. ты видишь, вкуснятины. Не, не побрезгуй вкуснятинами.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 Синичку с розовиночкой. Угу. Появилась тяжесть. Угу. Я пытаюсь вот это посмотреть угу. Угу. Так, для облаков расчистишь территорию, угу. чтобы было где брать белый. Идея моделирования вот такая. Сначала удавила, угу. а потом заставляешь их виться. Согласна? Да. Удавила, потом заставляешь их виться. Краски. Краска есть, но ее не огромное количество. То есть деликатное количество вещества.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 Хорошо? Делайте. То есть вот эту площадку. Что-то получается. Вот тут вообще вот все стерло просто. У -у -у. Никак. Значит, смотри. С этими на переднем плане ты да, должна все. сделать их более, более легкими. легкими. Смотри, в том смысле, что внятный свет наверху, внятная теневая внизу. А -а -а. Вот такими да. Чтобы была внятная световая Не вот эти не до не до мазюканности А до мазюканности угу. Ладно? Ладно Отлично будет Так, ну что, давай для настроения цветочков каких-нибудь шварнем Ну да, чуть-чуть отвлечемся, А то повисло. Ага. повисла а Потом еще раз Значит, берем цветоники И густенькой красочкой Наращиваем Немножко пляшущее угу. состояние укладок. Угу. Более крупные э, тюки на переднем плане, угу. поскольку это более близко. Угу. Желтый чуть-чуть мешает с краснотой, чтобы желтый не залез угу. и, не, и от зеленого не потерял свое звучание.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 И тут они у меня, и тут они Ну да, ну, ну, конечно, ну, они должны быть, да? То есть они должны подойти к полотно. А потом их чуть-чуть оттолкнем, угу. если надо. Вот. Угу. Сложится. Так, немало у нас тут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 Потому что просто цвет какой-то красивый Сейчас, вести. сейчас, сейчас. Ну понятно, что цвет вести, просто как, как с фактурой быть. Как с фактурой быть. А. За, угу. Забить ее там. У нас сразу такая да, такой. Угу. То есть, чтобы и есть, и нет. Да? Под, Лот. Да, да, да. Появился плоскость туда. Да. Угу. И уже небольшим количеством красочки чуть-чуть дополнительно. Смотри, как бы бугор У -у -у. заслонил да. другой бугор, У -у -у. то есть идею бугорков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 И говоря, вот это вот высветление еще вот это вот так светящийся. Давай, давай. Она такая тохненькая. Угу. Ну, вот эти просто. Ну, конечно, эти яркие. Вот ну там да, одинаково разбилов ярко. Раз а -а -а. можно добавить а -а -а. смело. Тут настроение сразу свет. Угу. Ага. -а. Да, вот. хорошо, очень хорошо, uh -huh. действительно. Uh -huh. Можно даже залить немножко да, светом. Да, я смотрю, вот здесь вот тут долгое Здесь кажется нет. Игра пошла. То есть вот таким затиранием Это цветовых uh -huh. пятен подпустишь, затрешь. Uh -huh. Если надо еще здесь здесь светлятинку. Объясню такую разбеленную юбку.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 ну, облака. Чуть-чуть разобьем. Чё красивый там звучик. Вот это вот ее размазки так оставить. Ну надо, слишком активно. Она такая, как Она такая, как сдается. Она пересечена в плане. Чуть-чуть. Не должно быть. Ой-ой-ой, какой голодочек. Ч ⁇ вот это, конечно, мне надо потренироваться. Я с этим трудом это делаю. У меня, что, у меня получается, когда я нажимаю, я начинаю все сгребать. Правильно, ну, нужно нету. вяло вот, нажимать. Нажимать, вот, да. Нажим вот этот маленький. вот Что я вот тут, вот на кроли сижу. Вот, вот тут. Ты это сделать, я сейчас посмотрела Вот дымки, горки сейчас не сделаю. Просто смотришь за краской, она надо смотреть за рукой Корабль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 Может быть, для соразмерности, может, здесь девушка mm -hmm. в форме идет, чтобы mm -hmm. она выше облака. надо облака. Да. Да, можно. Это умеешь девочки? рисовать? Mm Нет, -hmm. конечно. Ну как, это было давно, я рисовал ее. Так, я спрятаю чуть Угу. Прикольно так или нет? Угу. Ох! В облаках такая... Феечка. Ну да, некоторые оторванные. Просветлённые, <светлые> отлично все могут так.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 Maybe something like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 Вот немножко а тогда эти в эти привычки. Край можно немножко уйти. В край чуть-чуть. Ну, вот выйти. так вот уйти, да. А Коснуться снизу. края, чтобы это вот. К было, вот. да? А так получается, что с этой стороны, когда угу. вот входишь и пошла. Ой, вообще. Она могла бы правда, и сидеть на облачке?